Друзья, ну вы наверное, не думали оказаться в магазине, да, судя по, по этой витрине, которую передо мной тут разложила моя любимая жена Ну э, да, это небольшой обзор про наши новинки, э, я не, не могу с вами не поделиться, а вернее очень хочу с вами поделиться своими последними наработками в этом направлении, в каком направлении, в гриль направлении, вот у меня после годичной почти давности Весны, проведенные в деревне на самоизоляции Вот, в общем, мы там грили нормально, я понял, что Вот все хорошо, а вот гриль колбасок маловато у меня Два года назад вышли колбаски Мергес Пряные колбаски с вялеными томатами Потом еще вышла Грузинские купаты, моя любовь, вот она, кстати Вот это прям вот вообще любовь моя Да, грузинские купаты, просто здесь части нету И еще вышли, что у меня еще вышло, Ксюш Напомню мне. А, копченая паприка, да, пиментон, кафе. пиментон долаверо. Да. Четыре вида тогда было. И сейчас вот этой весной я выпустил еще много видов. Давайте вместе с вами пальцы загибать. Это м -м, купаты пряные, купаты пряные. Я уже ролик снимал м -м, про них. А вместе с Димой Фреском мы снимали ролик. Обалденная смесь. Ах. Ну она просто красивая. <laughs> да, купаты пряные, купаты острые. Купата острая. дальше купаты куриные купаты куриные? где? вот они купаты куриные это три вида купаты еще добавилось да? ну я так подумал и понял что в принципе вам достаточно 6-7 видов купат будет достаточно как в них ориентироваться? ориентируйтесь во-первых по цвету и по остроте самые наверное пряные это грузинские потом вот купаты пряные тоже но они немножко разные, оттенки разные вкусу, что, ну и поострее естественно купаты острые, купаты куриные, они чуть-чуть остренькие, да ребят быстренько еще пробегусь дальше для гриля пряная, приправа для гриля универсальная и для говядины и баранины тоже универсальная смесь, в общем эти две смеси они, с... я сейчас стал их так группировать, с природным усилителем вкуса, с дрожжевым экстрактом, вот они все от этого года от 2021 года все эти смеси с дрожжевым экстрактом который мне нравится и который э, увеличивает улучшает вкус закругляет заканчивает его и ты понимаешь что вот именно этого мне не хватало то есть специи понятно а вот вот этого вкуса вот, мясности полностью зак конченности этого не хватало, вот это есть в дрожжевом экстракте, естественно у нас продается еще отдельный этот дрожжевой экстракт называется экстракт дрожжей, для тех кому хочется чуть-чуть больше вкуса прибавить ручку громкости во вкусе, да вот, и э, вернусь обратно к купатам значит, чем они отличаются основные направления вкуса естественно, на сайте они расписаны, направление вкуса, ну давайте пробежимся, смесь острые крылышки гриль, вот я сейчас последний, наверное, Раза четыре или пять дома делаю э, курицу, прям в духовке Ну, обалденно же, Ксюш, согласись Здесь основа вкуса, это тимьян, хороший турецкий, тимьян яркий И паприка pulbiber, турецкая паприка, она не острая, она больше сладкая, но остринка в том числе есть Это когда Знаете, те, кто перец сажает, когда перец переопыляется между собой ну, сладкий с острым, получается такой полуострый какой-то, вот это здесь, то есть она не острая, она, она больше пряная но остриночка есть такая терпкая такая тонкая, вот здесь майран, орегано, имбирь, тимьян, паприка, чеснок, сахара и экстракт дрожжей вот она мне сейчас нравится тем, что она яркая, она и на свинину, она и не только на, на крылочке греет вы понимаете да, что это всего лишь специи, это всего лишь пряности и куда добавлять, по большому счету вы как художник должны решать поэтому если вы затрудняетесь в выборе, у нас там много их вываливается, особенно в мелкой фасовочке там по 5, там по 8, по 10 граммов, да ну возьмите в себе по одной штучке маленькая там дешево стоит совсем и попробуйте просто, как художник, да, вот там полкило ребрышек сегодня свиных такой специи посыпали, а полкило такой, поймете для себя я даю гарантию, что они все качественные, максимально эфирные, максимально пряные. Вот. И вы не получаете порошок и толченый кирпич под видом специй. Нет, это, вот, это в другом месте где-то. У нас только пряности. Еще момент. У нас нет глютена в специях. Я не занимаюсь бодягой пряностей, чем-то мукой, чем-то еще народ всякие бодяжит. В общем, у нас просто пряности. Вот я за это отвечаю и э, можно говорить, что ноу no, глютен, no ставить этикеточку, не знаю, нужно это делать, не нужно, ну для, для людей, которые, кстати, вопросы часто возникают, мне задают, политронки пишут, и так звонят, типа нет ли у вас там глютена, мне вот сказали, что во всех специях глютен, ребят, не во всех специях глютен, вот в те, которые насыпали глю... муку, там есть глютен, а вот есть другие продавцы, они, они делают нормально, вот мы я себя отношу к нормальному, потому что у меня нет, нет такой потребности заработать на муке, я хочу заработать на специях, я думаю, как и вы, да, получить специи, реклама пауза закончилась, да? дальше, что у нас еще интересного, домашние колбаски, не забывайте, домашние колбаски наш кит продаж Прям, ну, домашние колбаски просто колбаски для жарки, да. Дальше нюрнберские, интересный вкус. Это что-то среднее между сосиской, сарделькой и колбаской гриль. Можно подбить блендером и будет вкусно, да. Курица, там свинина, неважно, что положите. Тюрингские колбаски, ну, классика немецкая тоже, что они похожи нюрнберские и Тюрингские, но вкус совсем разный. Здесь больше Майран и корка лимона, а здесь э, тмин, кориандр, лук, имбирь больше такие яркие, похожие, но чуть-чуть отличается, ну вернее так, ну, сильно отличается, вот, немецкая тематика, грузинская тематика, просто гриль, это гриль, это на картошечку там, на овощи гриль, можно вот смесь для гриля, приправа, говядина и баранина гриль здесь фенхель кумин и тмин они такие тяжелые такие сладкие во вкусе в аромате сладкие да но яркие насыщенные, это больше дичь говядины и баранина на самом деле да так что у тут еще ну куриный куппат вот мы сейчас будем ролик снимать кстати, сейчас вот мы снимаем ролик, и он выйдет на канале чуть позже или чуть раньше этого ролика. Там посмотрите, как делать именно хорошие, вкусные куриные купаты. Куриные купаты – странно созвучие, да, купаты вроде как свиные, только в Грузии бывает. Но мы в России называем купатами любые колбаски-гриль, да. Чем отличается колбаса-гриль от, от купат? Честно, я затрудняюсь ответить. Ну, кто-то, может быть, совсем специалист, он, наверное, знает разницу. Так что так, а, и вот еще интересная вещь кари кари-урст. Желтые сосисочки со вкусом кари. вам нравится вот такая идея, вот, а можно сюда еще положить ведь сосисочки, сырок будет иде идеально, вообще изумительно а, Приправа для гриля, последняя на моя смесь, ну вот буквально недели-полторы назад сделали мы ее Паприка, перец табаска. Табаска остренький, черный перец, томатный порошок, именно сушеный томатный сок это не просто куски томатов, а именно сушеный томатный сок. То есть такая вот кислиночка, кислиночка приятная будет. Лук, чеснок, куркума. Куркума трехпроцентная, которая яркая и не горькая. Которая покрасит вам все в интересный оранжевый цвет. Вашу еду какую Это может быть картошка. Я картошку с этим запекаю. Бестрак дрожжей, который делает вкусным. Ну и глюкоза, которая делает вкус более полным и сладким. Это приправа для гриля. Она универсальна. Не важно, что вы готовите. Можно просто посыпать попробовать. Это вкусно. Это вкусно и вам понравится, я уверен. Вот Попробовал, раз ем сейчас, как говорится, да? Вот так что такие новиночки и еще новиночка у нас отдельная тема, экстракты пряностей, жидкие, это будет в следующем ролике. Посмотрите и не отключайтесь.